Один из самых популярных сеттингов аниме. Игра по миру Мастер Мича Онлайн 2. Собирай группу из любимых героев аниме. Кирита, Асуна, Синан, Силика. Собери всех. Прокачивайся, лутай, строй базу и изучай открытый мир. Проходи этаж за этажом, уничтожая всех боссов у себя на пути. В этой игре все по-настоящему. Рискнешь погрузиться? Переходи по ссылке в описании. чек для меня. Ю, уважаемый, мы куда? Мы поможем решить твою дилемму. Мы спасители. Поэтому я стараюсь подчастую искупать все время моей любимой Майны. У меня все билеты на рукопожатие с Майной. Ты разве не понимаешь, что именно из-за этого у Майны совсем не растет фанбаза? Да только Майна ко мне холодна. Спасибо за поддержку. Но чем я ей не нравлюсь? Майна! Майна! А -а -а -а! Ловлю! Несло. Вы, вы, вы, вы, видел? Нет, О, ты не ты не видел вы ты же в штанах это не важно ты смотрел прямо пялился Я умею разве что дождь призывать. Это совсем необщедоступная магия. Да! С вами все хорошо, Мари? Ллоид. Да? завтрашнего дня я буду рассказывать тебе о здравом смысле. Да! Хики, тебе нужно лучше их попросить. Ага. Не хотел это так преподносить, но вы нужны нам как источник бесплатной и бессрочной рабочей силы. Считайте это волонтерством. не сопротивляйтесь и работайте с нами. Это была ужасная вещь. Даже политики бы это лучше преподнесли. К дело не пойдет! Нет, держи себя в руках, ни слова. Даже сейчас сохраняем хладнокровие, хотя очевидно, что они... они просто не могут. Да ну, учитель Рощи! Как знал! Эм, как ее зовут? Чумуски. Ну, раз Чумуски ученица, то, значит... Пак тоже должен быть учеником. Не в этом проблема. проблема. А рядом с ним другой мужик. <Связь> Именно поэтому отсюда запретили выходить в женском обличье. А, страх а какой. какой. И я так и не понял, что мы должны делать, став девушками. Как что? Сам подумай. А, неужели... Нет, не подходите. А, что ты себе напридумывал? Именно поэтому отправляюсь я, мастер гильдии. Ну так что разведала? А, гадюку я одолела, все готово. Что? Ты так лучше не шути. Не шучу, меня ведь оберегают мишки. Могу показать вам. Ты что? Не доставай ее? Гильдию разнесёшь в шапки! Это верно. Я же школьник. Вот и все. <свёк> Ты что делаешь? Буду таращиться на тебя, пока не скажешь правду. Ясно. Хочешь, а? чтобы я таращился на тебя, пока не сдашься? Ну и ладно. еще посмотрим, кто дастся первым. Сколько чувств... Прелесть. Мне конец! А, точно. А что не так с плаванием? Лучше, чем марафон бегать. Все не так! Они же все увидят. Что значит все увидят? Что мне с этим делать? Иногда я путаюсь. Ты либо очень крутой, либо очень-очень тупой. в 20 уровней. Уверен, что сможешь. Системе его не остановить. Лучше бы в лагере были только я и Кинчик. Поженились бы, достали футон, через свет. Я первая на очереди вытворять с ним такие вещи, ясно? Ну тогда я поделюсь. Кинчик, полночь стрельнутый с марафон! Ну, как давно вы уже знакомы друг с другом? Кажется, ты голодна? Просто у нас пост по пятницам. Это что, Лео придумал? Я в жизни не поверю, что это все из-за его веры. Он просто экономит деньги! Да у них с Лео натянутые отношения. Из-за таких низкоуровневых ничтожеств, нам и приходится сдавать этот тест. Что? Запомни. Башня существует для таких, как я. Избранных. Избранных. Почему не пускает? Странно. Что же, Ого, вы только посмотрите, какие люди. Добро пожаловать и милости просим, господин Рэй. Здравствуйте, Алехандра. Похоже, Мария была права. Мне совершенно не стоило волноваться. Надеюсь, только что не столкнусь тут с руком. И... Рэй, Мимизида, с добрым утром! Эти уши прокляты, что ли? Мы определились с твоим наказанием, Джин Мори. Если сможешь одолеть его на ринге, тогда вернешься в турнир. Чего это сразу? С блондинчиком хочу, а не с четырехглазкой. хочу хочу хочу к черту вашего очкарика блондинчика хочу звонят младшая сестра что где я сейчас в мышиных суши а -а -а. нет нет я правда на задание Ой, да не плачь мой. ты потом все объясню скра. все я вешаю трубку пока это мне тут плакать охота и зрителей там много но из всех них разве что четверть смотрела бы на нас. Здесь же играем лишь мы одни. Все до единого смотрят на тебя. Не, зрителей-то в итоге столько же. Сэр Баумейстер! Прошу, взгляните! Секретная техника! Прощение, копья! Это... уличный артист? Нет. Просто кто-то надеется стать вашим воссалом. А? Моим? А без очков ты и на умника не тянешь. Впервые слышу, что без очков нельзя быть умным. Ты, может, купишь себе DLC с очками? Я таких дополнений не просил. Отдам всего за тысячу йен. Меня напрягает, что оно такое дешевое. Да вам, похоже, весело.